Как выйти удачно замуж? Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Елена Алексеева, я женский тренер, и сегодня я постараюсь раскрыть одну из важных тем для того, чтобы успешно выйти замуж. На сегодняшний день очень много женщин в одиночестве да, или в уединении. Ну, как они себе посчитают нужным назвать, да, как правильнее назвать. И, Часто это выбранное уединение, и девушки не хотят замуж, да, и думают, что вот из этого уединения, когда они не хотят замуж, оно должно само случиться. Но само не случается. Я не знаю ни одного человека, которая мне сказала, у меня само случилось, ну, когда идет речь об успешном замужестве. То есть, возможно, до какого-то первого попавшегося ну, скорее всего, можно найти, ничего не делая. Да? Но потом с ним будет дополнительное разочарование, негативные опыт. Это уже все проходили, поэтому вряд ли кто-то хочет уже в следующий раз выйти замуж снова неудачно. Поэтому здесь важно задуматься, что красота это не самое главное. Все женщины стремятся быть красивой. Да, это какой-то звоночек, какой-то вот э, мужчины, они такие, они на внешность идут. Да? Но здесь, чтобы выбрали вас не только э, подружить, да, или, как говорят девушки некоторые, на одну ночь, э, чтобы вас мужчина увидел жену, здесь очень важные такие вот две даже, наверное, составляющие, про которые хочется сказать. Первое – это человеческое тепло да? вот когда женщина общается и вот с ней хочется дальше общаться с ней вот хорошо комфортно вот не хочется уходить от нее хочется вот еще посидеть чем-то ей помочь что-то сделать вот наверняка у вас были такие ситуации что какой-то человек вас вот так привлекает что вы готовы просто сидеть и смотреть на этого человека. Вам комфортно от этого, и слушать что-то, что он говорит, там понимать, не понимать, верить, не верить, но вот просто рядом присутствовать, приятно и комфортно. Вот это такие люди, которые магнетичные, которые теплые. Да? И еще с мужчинами важно милосердие. Я очень часто об этом говорю, но девушки продолжают мне писать, что вот этот не такой, этот не эдакий, этот такой, раз такой. Мы живем в такие времена когда идет планета в переход Вера да, Водолея, переход из одних вибраций в другие, из одного измерения в другое, да, не побоюсь этого слова, все уже, наверное, не раз слышали это. И вот этот период переходный да, может вывести только женщина, то есть мужчины, они потом возьмут, и дальше понесут флаги, да, и дальше будут действовать. Но вот в этот период мужчины ничего сделать не могут. Здесь сейчас задача сделать этот переход женщинам. И мужчины, они на уровне какой-то подсознания или чего-то, они просто уходят со сцены, да, просто перестают быть активными, перестают проявлять инициативу с женщинами, перестают, перестают, перестают становиться такими какими-то неактивными. Но это все правильно, это требование времени, в котором мы живем, время Кали-Юги, время эры Водолея, его еще можно разными моментами назвать, показывая, что это специальное время, в которое мы живем. Каким-то э, э, поколением достались войны. Да? У нас тоже война, но она не такая, как у других. У нас не рушатся дома, у нас нет э, страха взрывов, э, бомбардировок самолетов не надо убегать в убежища и так далее. Здесь идет совсем другая война, идет э, другого характера война. И вот именно эту войну могут вывести только женщины при помощи своей дипломатии, при помощи своей гибкости, женственности, миролюбия, э, милосердия. Да? Вот именно с этими качествами мы можем вывести э, эти показатели. Что же, что же мужчины должны делать? Да? То есть это нормально, что мужчины сейчас не проявляют инициативу, тем более, что они там к 40 годам они уже напуганы женщинами, потому что женщины нескромно часто посылают в ротическое путешествие, да, когда мужчина проявляет инициативу. И раз ему по рукам надавали, второй раз по рукам, третий раз. Женщина там подняла голову и ушла, да, такое очень часто можно наблюдать, или игнорирование, когда мужчина проявляет инициативу, женщина полностью игнорирует или говорит ему какие-то гадости на тему, что вы мне говорите, да, я замужем, например, да, или еще что-то. То есть нету у нас культуры общения, женщин не учат говорить мужчине в уважительной форме, да? То есть у нас мы в фильмах, которые смотрим голливудские, учимся грубости, прямолинейности, сарказму, критике в отношении к мужчинам. Нас не учат милосердию, принятию, и выбору фраз, да, которые не обидят мужчину. И сейчас мы, конечно, имеем то, что имеем. Да. У меня был такой пример, девушке было 59 лет, когда мы ее выдавали замуж, а это значит за год, наверное, было чуть раньше, и она э, просто гуляла по туристическому городку в свои выходные, пила где-то кофе в баре и надеялась, что выстроится очередь. Женщина шикарно выглядит, она там прическа, у нее волосы подкрашенные, глазки, губки, все, одежду она себе любит покупать, обувь, она очень хорошо выглядит. Но в этом возрасте уже, во-первых, либо все женаты, либо они уже были женаты и не хотят. В-третьих, когда просто подойти в баре к женщине и познакомиться, это не всегда прилично в этом возрасте. И мужчина понимает, что... Каждая вторая женщина посылает в эротическое путешествие. Возможно, что это тоже так сделает. Особенно, когда у женщины на лице нет улыбки. Да? Она сидит с серьезным лицом. А к этому возрасту уже у всех много опыта. Там одни детей растили, работа, бизнес, там еще что-то, ответственность какая-то была. И женщины все с таким лицом серьезным. Да? Уже улыбку, если у них увидишь, это большая редкость. И, конечно же, мужчине к женщине с серьезным лицом подойти и сказать, девушка, давайте познакомимся, это большой подвиг, это большой поступок. Он рискует услышать снова какие-нибудь негативные послания. Да? И поэтому мужчины не подходят знакомиться. Моложе еще такое возможно. И когда я начала объяснять, что в этом возрасте уже этот трюк не работает, он работает но в 20 лет. Ну там, я не знаю, ну в 25, может, еще. Ну, может, до 30 еще девушкам с девушками стараются знакомиться. Потом уже нет, потом уже совсем другое. Тем более, что сейчас мужчины, как они запущенно выглядят. Даже в Испании мужчины все равно запущенно выглядят, своего большинства. Редкие исключения, которые осознают мужчины, что нужно прическу. От мастера еженедельно подравнивать да, там, влажная одежда, единицы понимают. Основная масса, э, даже не приучены, может быть, носки не раскидывать, да, или одежду аккуратно на стульчик вешать, неприучены. То есть, у него такая привычка, он не собирается ее менять в 50 лет. И э, выглядит, конечно, ужасно. Да? То есть, я, я, я своему мужу тоже говорю: ну, вот, ты представь, я гладила, старалась. Ты пришел, снял и вот так вот бросил. Ну, а завтра ее надо стирать и гладить. То есть у тебя замашка богатого человека. Если ты хочешь, чтобы я тебе каждый день одежду гладила и стирала, и если ты ее одевал на час, то, может быть, ты ее и завтра на час оденешь. И если ее аккуратно повесить на стульчик, она еще будет выглядеть. Ну, вот такие вот да, мужчины. Где-то не ее доучила мама, да, где-то был такой характер с рождения, его уже не перевоспитаешь. Такие моменты. Поэтому здесь важно понять, насколько э, вы готовы вот, быть милосердный, принимать его со всеми его недостатками, со всеми его вот этими качествами, которые он не готов переделываться. И э, на каком-то этапе, на начальном этапе, надеяться, что я его переделаю, это уже напрасно. То есть мы можем его переделать, когда мы внутри меняемся, и мужчина подтянется. Мы внутри меняемся, внутри себя меняем при помощи техник, при помощи практик, при помощи терапевтических практик, да? при помощи определенных упражнений, а меняемся изнутри. И мужчина за нами меняется, то есть ему уже понятно, что вот в такой вот одежде, в какой он все время ходил, в какой он там пришел на первое свидание, уже рядом с такой девушкой некомфортно. Уже на, на его девушку смотрят другие мужчины, и он это замечает. И он уже начинает хотеть другую одежду одеть, прическу и так далее. Это нужно тоже учитывать. Но вот прям поменять, сказать, что сейчас я его научу на стул вешать, это маловероятно, потому что у мужчины тоже есть самооценка. У него есть какие-то привычки, он не собирается их менять из-за женщины. И это нужно делать очень плавно, гибко, по-женски. Ни в коем случае не при помощи состояния учительницы. Да? Никак не ругать его. А вот наоборот, хвалить его за хорошее. И не обращать внимания на плохое. Тогда он будет меняться. По-другому просто не может быть. И выходить замуж вот второй, третий раз, седьмой иногда. Я знаю таких девушек, которые в седьмой раз уходят замуж, в этот раз должно быть уже все супер, вау, счастливы должны быть. Да? То есть уже столько опыта получили, столько всего изучили, столько себе проработали, уже должно все получиться. Но я хочу сказать, что девушки, не надейтесь, что это должно само случиться. В древние ведические времена считалось, что женщина может выйти замуж за свою жизнь один раз. И ресурса у нас только на такой, на один раз выйти, создать одни, встретить одного достойного мужчину, один раз в жизни, представляете, И если вы уже это делаете не первый раз, то ресурса у вас как такового по природе уже нет, его нужно снова собрать. Его нужно трансформировать из негативных воспоминаний, из какого-то негативного опыта, из своих обид, и страхов. Трансформировать тот ресурс, который поможет вам, даст возможность выйти снова за достойную мужчину замуж. Это очень важно понимать. И очень много работы над собой нужно сделать очень много. Ко мне вот на астрологические консультации очень часто приходят девушки, мы смотрим, а там в карте в Натальной ну, очень много проблем. То есть, если первый раз еще удалось выйти замуж по телу ресурса, с которым человек пришел в эту жизнь, то уже к 30, к 40, к 50 годам уже стоит подумать об этом ресурсе и как его где взять. Да? Ресурс это как духовный банк. Да? То есть, если у вас на счету есть сумма, которая хватает на достойного мужчину, то в вашу жизнь возможно придет достойный мужчина. Если у вас не хватает этого ресурса на достойного мужчину, то придет тот мужчина, который вам не будет нравиться. И вот это тоже очень очень ценно, очень ценно понимать. То есть, если вы это понимаете, если вы понимаете, что отношения для вас ценность, если вы понимаете, что вам нужно поменять какие-то ваши привычки, да, которые вот вы не хотите менять, но они не приведут вас к результату. И если вы их не поменяете, не осознаете, какие ваши привычки мешали вам в ваших отношениях, почему разрушились ваши отношения, важно это тоже осознать. Да? Потому что в любом разводе виноваты двое, какая была ошибка ваша. Если вы это осознаете, в вашей жизни тоже все начинает налаживаться. То есть вот осознание, которое на терапевтических сессиях происходит, вот как озарение, как эврика, да, как инсайт, кому какое слово понятно, да, оно просто идет, как выключили какую-то проблему. Вот буквально на днях мы общались с девушкой, которая сказала, что она шестой раз выздоравливает в этом году. Я говорю, слушай, ну давай что-то делать. Но это же некомфортно. Но выздоравливать уже в шестой раз. Можно же вообще не болеть все это время всего-то какие-то полгода. И когда мы с ней нашли причину, она через пять дней мне сказала: ты знаешь, мою болезнь просто как будто выключили. Все, ушел насморк, ушла головная боль, ушло там какие-то какие неприятные ощущения в горле. Полностью ушли, как только она осознала. Вот так работает терапевтическая сессия. То есть какая-то проблема может проходить прям мгновенно. Но с мужчинами так мгновенно, наверное, не получается. Но все равно осознание дает возможность вам понять, какого мужчину выбирать. Да? Иногда осознание приходит поздно. Девушка говорит, вот зря я того упустила, не хотел деньги зарабатывать, но надо было его просто немножко к этому подводить потихоньку, по-женски. А я, говорит, его раз и забраковала. Зря и вот э, такое часто встречается, очень часто мне девушки об этом говорят после моих тренингов, после работы со мной. Я думаю, что это стоит задуматься, потому что не раскидывайтесь возможностями, их нет безлимитного э, возможности, еще придет, еще придет, нет, их определенное количество мужчин, которые на вас обратят внимание, определенное количество, которое позовет вас замуж, не больше, не больше. Возможно, что все уже истратили свои вот эти э, возможности, которые даются при рождении. И сейчас нужно наработать новую карму, положительную, благоприятную карму, чтобы она позволила вам новому мужчине, хорошему, достойному войти в вашу жизнь. Вот когда вы это понимаете, это уже половина работы сделана. Если вы это не понимаете, шансы равны нулю я вас не пугаю но это так вот правда не знаю ни одного ни одну женщину которая сказала бы в 50 лет вот нечаянно познакомились и мне повезло и он такой классный и все у нас складывается не знаю ни одной женщине каждая трудилась Каждая работала со своими страхами, обидами, со своими, э, кто-то границы не умел защищать, кто-то нет, не мог сказать, кто-то любить себя не умел, кто-то принимать другого, кто-то командует. У каждого свой набор вот этих вот э, моментов, которыми некомфортно мужчинам. И нужно себя отточить, слепить себя, вот как Микеланджело из камня, да, выбил вот эту вот красивую статую, да. Вот точно так же мы делаем с собой. Вот мы это вот глыба, да, и нужно так четко стучать молоточком, чтобы вот из этой глыбы получились, получилась яд, лучшая версия, да. Вот это серьезная работа над собой, но здесь это работа с сознанием и убрать из сознания все старое, ненужное, отжившее. Может быть, какие-то программы, которые там работали в 917 году, может быть, они были полезными, эти программы. А в наше время уже они не актуальны, уже не работают, они только вредят. Здесь нужно их обновить. Да, как в компьютере мы обновляем, там обновите WhatsApp, обновите Skype, знаете, наверное, такие моменты в обновляется, да, то есть каждый э, какие-то моменты обновляются. У нас точно также нужно вот эти привычки обновить, которые приведут нам новую возможность. И если вы перерастаете своего мужчину, э, то есть женщины сейчас часто учатся, мужчины где-то там отстали, это значит, что у вас есть шанс э, встретить нового мужчину, который будет вам по уровню. И бояться этого, конечно, не надо. То есть это всегда новый шанс. Но к новому шансу нужно очень хорошо подготовиться, чтобы не нести уже за спиной этот мешок с какашками, да, который с обидами, с, с, с какими-то негативными моментами, с сомнениями, со страхами, да, который плохо пахнет. Из тонкого плана этот запах, физический план проходит. Это тоже важно понимать. И никуда он не девается. Поэтому нужно себя освободить, очистить от всего этого и дать себе второй шанс прожить вот по-новому. Хорошо, обнимаю вас, мои дорогие. И еще на этой неделе тема у нас в ВКонтакте. Какие же они должны быть идеальные отношения? Да? Там есть метафорические карты, игра с метафорическими картами. Тоже можно поучаствовать еще до... Следующей субботы. На следующей субботы игрушка будет работать ВКонтакте. Поучаствуйте. Очень много осознаний дают метафорические карты. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас. Подписывайтесь на мой канал. Буду стараться еще новое интересное снимать видео, отвечать на ваши вопросы. И в моей, на моих всех страницах проходит опрос. Очень легкий опрос, очень короткий опрос. И после него вы можете получить в подарок PDF 25 практик по любви к себе. И любовь к себе – это база. Хотите денег – любите себя. Хотите отношения с достойным мужчиной – любите себя. Хотите здоровье? любите себя. И это очень-очень помогает исполнить практически все ваши желания. Поэтому Обязательно пройдите опрос, покажите своей подруге, ей тоже понравится. И пусть она тоже получит такой PDF с этими практиками, которые вы сможете делать сами, самостоятельно. Хорошо, обнимаю вас. Пока-пока.